Квесты в реальности «Аномалия» — это новый формат дня рождения и любого другого праздника. Игры от 1800 рублей. Пакет на день рождения с игрой, комнатой и угощениями. Подробности 302-306. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.